на кладбище мама у венков умирала нет ли жизни без сына как живой он лежит и рыдает у гроба он солдат из пехоты под Луганском убили нацисты скоты она вспомнит как в детстве он всегда улыбался Как он с нею игрался Как любила его Гладит мать по головке А по сердцу иголки Автоматов затворы В небо залп в его честь Мой сынок, она плачет Я ж растила тебя за что, кто мне скажет, он вот забрал сын тебя? Ты лети в небо, ангел, пусть с миром душа Гроб помоет слезами и окрестит сынка Сын приснится и ночью, мам, привет, я живой Ты чего там рыдаешь? Сын ушел как герой, я ж за вас, за Россию, за тебя он стоял, ну а как по-другому, батя так воспитал, Ты не плачь, я у Бога, Мы там все, кто в бою, жизнь отдал, за Россию. Я теперь здесь живу Я дождусь тебя мама Ты прошу не серчай и не рви свое сердце. Я прошу не рыдай Ты сама говорила будь мужчина и мой сын защищай всегда слабых И вою трить мужчины, я не мог по-другому. Я присягу давал. Свой народ и Россию. Весь мой золот защищал. Мама утром проснется, перед нею глаза. На нее прямо смотрят. С фото всегда. И стало так легче. И сын ведь герой, защищал он Россию, и мамин покой посвящается всем ушедшим, военным, офицерам-солдатам России, Отдавшим свою жизнь военной спецоперации по защите Донбасса. Царствие небесное, вечная память.